по три раза в неделю, обсуждали все это. Кто-то приходил с новыми идеями, кто-то их доказывал. Защита была идея. Вот. И сильнейшие идеи, вот они остались, объединили. Детский фаш-сайт – это умение детей писать проекты, стратегически мыслить, развивать свою конкурентоспособность, свой потенциал, креативность. Потому что современное время мы можем сказать, что главный в 21 веке это человек, креативный человек, творческий человек. У нас были эскизы, осенью я их сделала, на тему математики русского и английского. Первым мы сделали английскую остановку. Когда ученик ждет автобус, он может какие-то формулы повторить, слова и разговорные фразы.